Приветствую. В этом видео я хочу поговорить про раскрутку сайтов для бизнесменов. Что вам надо знать, что требовать от исполнителей, чтобы ваш сайт хорошо раскручивался, чтобы вы смогли зарабатывать в интернете. Это множество этапов, мелких этапов, которые надо обязательно произвести, потому что иначе у вас не получится... Именно раскрутка, она включает в себя не просто раскрутка поисковой оптимизации, а это поэтапный процесс, который включает в себя первое. Это вы должны проанализировать, какие ключевые фразы набирают ваши потенциальные клиенты. Не те фразы, которые вы используете в бизнесе. Особенно это очень сильно заметно в медицинском бизнесе, когда я вот общаюсь на консультациях с представителями, например, салонов красоты. Да, они... Используют свою специальную терминологию. Люди на самом деле не ищут, не ищут ваш сайт по этим фразам. Им интересно, например, омоложение. Как помолодеть? Вот эти вот фразы называются семантическое ядро. То есть семантика, набор ключевых фраз, которые описывают вашу предметную область, ваш сайт, ваш бизнес. Есть специальный сервис, называется Яндекс.Вордстат и Google AdWords Там есть специальный сервис подбора ключевых фраз. Вот при помощи этого сервиса ваша задача дать фрилансерам отобрать ключевые фразы для вашего бизнеса. Конкретно под ваш сайт, если он уже есть, либо же его еще нету, то вы говорите опорные какие-то фразы и тематику вашего бизнеса вам подбирают минимум тысячу хорошо. Это 10 тысяч фраз, вот это большой-большой вот набор ключевых фраз, при помощи которых ваши реальные клиенты ищут ваш бизнес в интернете. Дальше эти ключевые фразы фильтруются, убираются все лишние, которые ну, по вашему субъективному мнению не подходят для вашего бизнеса и группируются. Следующим этапом надо будет отранжировать, субъективно определить, какие фразы вам выгодны для бизнеса, какие действительно могут привести клиентов и отобрать примерно 200-300 фраз, которые будут вот начальный этап для работы. Вот эти 200-300 фраз – это основа, структура вашего сайта. Ваш сайт должен четко повторять вот эти вот группировки, это вот те пункты меню, которые вы должны на сайте прописать. Следующий этап – это планирование, вот вы спланировали сайт и спланирование мониторинга то есть вы даете задачу выставить в системе какой-нибудь типа all positions мониторинг вашего сайта если он уже есть либо же какого-нибудь сайта конкурентов и определить по каким ключевым фразам ваш сайт уже выходит в топы либо не выходит но вторая задача это отобрать 10-20 конкурентов конкурирующих сайтов и аналогично надо найти 10-20 конкурирующих сайтов в англоязычном сегменте. Следующим этапом вам надо проанализировать, что используют ваши конкуренты, какие фишки на сайтах, какие ключевые точки входа, как они продают, какие услуги они оказывают. И по аналогии определиться, что конкретно вам сделать на вашем сайте. Следующим этапом надо сделать прототип сайта, макет. Макет это вот скетч. Специально есть сервисы типа Варифрам Скетчер, Вари Скетчер да? Там рисуется визуально, ну не дизайнером, а именно такой вот наброском. Наброском вы делаете реальные фотографии, вставляете черно ну, в черно-белом режиме обычно это делается. То есть именно с вашей точки зрения, как лучше всего сайт. То есть вы проанализировали ваши конкурентов, 2-3 сайта вы сделали в себе для образца. Вот на основе их вы себе создаете прототип вашего сайта. Вам надо сделать прототипы основных ключевых страниц. Это главная страница, страница заказов, страница карточки товаров или карточки услуг. То есть основные ключевые этапы, где вы хотите, чтобы у вас было на сайте. После этого вы... Ищите тему оформления. Вот для вашей системы управления сайтом есть уже готовые темы оформления, специальные сервисы типа, где можно приобрести уже готовые за небольшие деньги. Это стоит примерно 50-60 долларов уже готовая тема оформления. Не надо сразу заказывать разработчикам. Проще купить готовую и потом ее адаптировать под ваш сайт. Параллельно вы вот эту вот скетч отдаете дизайнеру. Дизайнер, он прорисовывает. На анализе вот этой темы оформления, которую вы подобрали, и скетчи, он создает прототип вашего сайта, как он должен выглядеть, как именно в графическом виде. То есть именно с точки зрения дизайна, чтобы он красиво смотрелся. Потому что очень важно, чтобы ваш сайт красиво смотрелся, но при этом он соответствовал вашим требованиям. После этого вы отдаете верстальщикам. Вот верстальщики это те люди, фрилансеры, которые действительно уже натягивают эту тему оформления на ваш сайт, подготавливают. И ваш сайт фактически, он как конструктор, он как скелет. Вот на скелет натягивается эта тема оформления. И уже после этого идет наполнение. Следующим этапом вот наполнение статей, наполнение видеоматериалами, наполнение различными полезными форумами создаете. Настраивайте контекстную рекламу. Множество дополнительных этапов, о которых я рассказываю в курсе по интернет-продажам. Внизу есть формочка. Записывайтесь. Он бесплатный. Записывайтесь. Я вам буду присылать постоянно советы, как лучше делать тот и тот, и тот элемент на вашем сайте, чтобы получить действительно больше продаж, больше клиентов и удачных вам продаж.